Следующее возражение, с которым мы сталкиваемся, я не буду пользоваться продуктом. Ну, можно как бы начать с того, что не пользоваться продуктом. И я с такими ситуациями, если честно, сталкивался. У меня были новички, и я рассказываю часто такую историю, что у меня в структуре появлялся новичок, который начал этот бизнес и построил структуру около 30 человек буквально в первые два месяца. Его люди, большинство, это была молодежь, они все такие движущные, активные. Скажите, пожалуйста, вот эта организация в 30 человек, они пользовались продуктом, если он не пользовался продуктом? они не пользовались продуктом тоже. Сколько товарооборота сделала его структура? Ноль. Какой доход он заработал с этого? Такой же ноль. Понимаете, а работы сделано очень много. Если мы говорим о построении структуры, в отличие от магазина, где можно, допустим, там, ездить, на, там, пользоваться одной маркой бытовой техники, а продавать другую, лучше всего даже в этих магазинах продают те люди, которые пользуются той маркой, которую Продают. Поэтому если вы хотите, чтобы ваша структура состояла из людей, которые вам доверяют, и люди, которые вам доверяют, они создавали товарооборот, вам нужно пользоваться продуктом. Потому что если вы будете пользоваться продуктом, вы сможете качественно рассказывать о свойствах товара, который действительно у нас очень хороший. Вот. Вы, если не пользуетесь, вам просто пока не до конца разобрались. Продукт действительно достойный, просто стоит в нем разобраться. Вкладывать деньги не надо, ты пока просто для начала разберись. Как вам такая модель ответа? Не нужно говорить, что вот ты такой плохой секой, надо работать правильно, неправильно. Пусть человек разберется. И наша задача его не убеждать, а корректно подвести.